Просто мастер парковки. Вот там вот чек. <смех> прям передо мной. Я же не лайкер и не лайфхакер. Я в кивухо. Подайте ко мне ту платформу, на которой чек. <смех> Изикатка. Кто что взял? О. Да опять трансформация. <смех> типа вообще забей. Ну что поделать. А что так залагано? <смех> Срезовался. Так я о там же сейчас еще и рванул. Спасибо, пацаны. А чем меня застопило так хорошо? Потому что я тrolled. Ах, да, всем привет, друзья, с вами, как всегда, Сергей Фириан, и мы проходим, как оказывается, троллинг-гоночку. Да нет, в принципе, кстати, нормально. Да блин. Эти блин. На. Уходи. Да. <зывания> <зывания> А, троллинг опять <laughs> это не должен был быть троллинг <laughs> нигде не написано о это кто там так хорошо влетел или что это было да у старта на бочках был ну кто-то влетел а а потом ты едешь ну, в сторону этих бочек и у чувака прокнула эту густер х... mm. mm. Чел. Да блин, чел. Ч это ты Да блин. Я смотрю, ты тоже. Я останавливаю, хотя Ты пытался Ты пытался. А те Ты уже пацаны? Давай, тени, тени, тени. Вот, мразь Ты вырвался на первую позицию? Что Ты вырвался на первом А, уже не -то и ладно Я типа с этого спрыжка сразу на молрай залетел. А, ну нормально, я тогда тоже. Так, я вроде еще еду. А че... Ч ⁇ Ведь вот... А, чел. Там чел прям на меня падал. А я мог проехать. Там еще в контейнер надо попасть, да? Нет, я вообще мимо как-то пролетел. В смысле? Меня оно ну, сильно выкинуло, и я прям почек залетел. Блин, у меня еще мышка вздыхает. Ну, ты в контейнер там не попадал? Или попадал? ну потом я сильно улетел. Ну, в вагон. Да, фак. Ну. А там их потом еще две штуки, еще стоп. Uh -huh. Вот, а под контейнером получается вот первый контейнер, в который я не попал. Uh -huh. Так он под чеком почти и находится. Uh -huh. Так, я попал в контейнер. Попал в еще один, врезался в стоп. Нормально. Там стоп чисто по <laughs> надо проезжать. Да-да-да. А -да. я не смог подняться она не вывозила а ты лакер не проходил просто так чек взял это карма братан но я же прошел это не карма это лак в пакете короче там ты будет потом залавихачить чтобы да блин я в контейнер в ну видимо тебе еще долго до этого лайфхака. Да не, как бы я уже почти приноровился Да просто взгляди как я что-то Нет, <свы> надо проходить Я же не лайкер И не лайфхакер Я скиллуха Зачем по твоему автор тогда трудился На тестом ну, троллин. Где там горишь? Над, над первым контейнером, Чек. Да. <laughs> Сейчас проверим. Фак. Ну, не знаю. Так, этот я проехал. Этот я проехал. Этот я проехал. И в последний контейнер просто мастер парковки. Я прям... Короче, чтобы взлететь, тебе нужно вот чуть выше проема просто ехать, и все. Эх, блин, вот братан. Вот как бы вот сейчас. Вот там вот чек, прям передо мной. Я вот в контейнере лежу. И передо мной стоит чек. Я просто, короче, завис в нем на его стеночках. Передними и задними колесами. На знаешь бок, что можешь делать но даже можешь не врезаться ты можешь просто с как бы вылететь вверх понял меня да я я знаю где там этот чек уже я видел его раньше но блин я почти прошел я просто чирикался в контейнер криво я сейчас все одна две попытки и я уже взял чек как мастер там дальше еще может быть золотой хэш лайфхаки, это не наш профиль. Ну, сейчас еще пару попыток, если у меня не получится туда доехать, то как бы... Условно я доехал до человека. До человека ты не доехал, пока не взял его. Не, я понимаю, не, но ну, я почти до него доехал, мне оставалось только там по тонкой этой жердочке пронестись и все. Но я врезался в контейнер, поэтому как бы если я сейчас со следующей попытки у меня не получится, по-человечески, я возьму так так блин я опять почти доехал я опять в контейнер в последний врезался и взорвался еще <coughs> ты дичь ладно ладно подайте ко мне ту платформу на которой чек Я просто заехал туда наверх А куда ехать? Тут этажи Просто как бы я вижу два варианта А, я еще вижу чек внизу Почему он внизу? Потому что надо в кольце все-таки, да? Вот ты про этот лайфхак, я так понял, говорил, да? Тут вообще на кольца не надо, я тебе отпрыгиваю А как, просто спрыгнуть вниз? Тебе надо, ну то есть ты на одно должен Ну, ну на нижнее Самое нижнее да, я, Там я... оттуда типа полоса идет. Я вижу Можно спрыгнуть, смотри Вот, у тебя трамплин, ну первый, да? Который uh -huh. на, на кольца идёт Ты если с этого трамплина влево спрыгнешь, то ты на синюю тяганёшь Ну no. И оттуда, ну до чека, просто рукой отпадает Так. So. Я пока меня обогнали Ладно все. Так, я заселился на звездочки, которая в кольце. Ой, а что так резко? он придется передом ехать. Блин, я вот хочу, а вот не могу. А вот надо. А вот не могу. Главное, чтобы здесь нигде бустеров не было. Это будет крайне печальная тема. Я потому что еду по этой, по-человечески. Если тут будут бустеры, я бомбану. Очень громко. Так так, так, так, так, Тихо. Бустер! Я чек взял, все. Хорошо, отлично. Просто отлично. Ч ⁇ дальше? По стоперам проехать. А зря мы шаху взяли, на самом деле. Че? А че? Ну мы все как бы шаху взяли. Все. В... А, все. Ну, там Потому один что... чел другой взял. Потому туда. что на жару дочки надо заезжать. Задним ходом. Mm -hmm. А что в этом сложного? Если ты остановишься, то она уже вверх не возьмет. А, ну да. Окей, okay. я взял тут чек, взял тут чек. Ты на каком чеке? Я вот. перед финиш. Да блин. Я только на 14. <с> Из 39. Ну, там чувак ну да, не дает по поехать. Так, а здесь как? Здесь типа по лурайдику вниз надо будет проехать. Или вверх. Вниз. Не знаю, вверх, ну вот вверх. на желтой платформе просто показывается, что чек внизу. А ты так, какая разница? Чек-чек-то внизу. А... Где? а, я нашел эту типа, платформу внизу, все, я тебя понял. А теперь все, вверх по вулрайду. О, я вас, по-моему, вижу. Ну, может, не именно тебя. Но кого-то вижу там на жердочках. Ну, я не вижу, что там у вас за тачки какие-то, я вижу, что вы там ползаете по этим платформам полосатым. Ты тут на вулрайд этот с самого начала платформы разгонялся, да? Он вообще ездит. Я просто с фиолетовой половины заехать на него вообще не смог. Просто заехать. Ну, ну чувак, ну просто мудаки, <свят> мы передайте потом. <свят> Нормально. Вот так. Просто серга номер два. <свят> Это смысл? Он тебя пинает, что ли? Так, я подъезжаю какой-то фигнее в виде восьмерки. Ну типа бесконечность. Сдалека выглядит. Так, я, видимо, беру жиган Нет, я беру беласов Ой, ну, В смысле. Прахта. путь <толкнуть> обратно, брата. Эх. Ну ладно. типа тут можно выпрямиться хорошо, да, зажать кнопочку вперед и пойти чай попить. Так, я доехал до чека. Там в том типа вниз падать, да, на эту жеточку. Да. И как? Попадается хорошо. Или с какого раза? Нормально, там просто он будет понять. Ну понятно, что. Ну, пон... Я типа со скоростью заезжал, ну, немножко. А, да. я понял. Я нашел откуда надо заехать. <звы> Опа! рож тут все равно вначале эта платформа жирная Ой, я а до дон дигедона доехал я уже короче с вами по моему да мы тут не просто садаем меня ждете все я нажигане Тут реально переда, заезжает. Но там бустер ведь Я Дигидон показал, как это А я не смотрел. Но тут же бустеры. А вы что реально меня ждете что ли? Так, зачем он меня пнул? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хах. <смех> меня, пожалуйста. ай Дигидон, -ди дон ты меня... ...спортил. А когда ты там чё встал? Ну шо, я заднеприводный, не п***сь. А когда ты там-то встал? Там колеса висят, а, на воздухе. А, поэтому ты заднеприводный, да? Блин. Ладно, пытался ему помочь, не пошло. Давай рез сейчас там. Полкни меня и все. Нет. Такой простой что ли? Давно ты там стоишь? Ты же недавно сюда заехал, то ли. Все, достаточно. Да ты езжай, не бойся. Да иди в жопу, слышь. Отойди. Уйди. <INCIL2> да там же Дигидон же. Вот так я примерно висел. <сл�ия> Такой ты козёл. <с�> <с�> да ты, да лазин, <слышь? Yeah>! <с�> <с�> Дигидон должен был. Слышь, Дигидон, это, разгонись и жопой мне в морду въедь. В краешек. Бля, только не финишируй пока. Слышь, въедь мне жопой в морду во во во во во во красава, хорош все я жду Ты хочешь можешь финишировать да я хочу сейчас бросить в фигуру да. Слышь, что охренел что ли все о, он меня даже пропустил тебя пропустил я его пропустил он меня пустил на третье место красавчик молодец